Следующий вопрос. Хотелось бы рассмотреть подробный индикатор маржинальных зон. Применительно к фьючерсу РТС. Какие значения забивать в настройках? Идея индикатора маржиналь... маржинальных зон принадлежит не нам, поэтому мы не можем наверняка там, подтвердить целесообразность его использования. Но предварительное наблюдение, анализ этого индикатора показал, что цена действительно достаточно достаточно часто останавливается, либо каким-то образом реагирует на эти уровни, разворачивается от этих уровней достаточно часто. То есть мы однозначно можем говорить о том, что есть какая-то реакция цены. Мы пробовали настроить его. Попробовали на фьючерсе РТС настроить на Московской бирже. И вот что у нас получилось: мы зашли на сайт Московской биржи и взяли данные гарантийного обеспечения. Это 21 499, 449 рублей. И взяли стоимость шага цены, стоимость одного тика 1283. И подставили в индикатор, в настройки индикатора. Вот здесь у нас стоит значение гарантийного обеспечения, здесь цена тика. Ну, там округлили без копеек. Но мы, я изменил логику построения базового уровня. По моему мнению, основная идея индикатора в том, чтобы найти те места, где застрявшие в убыточных позициях трейдера могли бы закрывать свои сделки с убытком, так как нет возможности больше обеспечивать эту убыточную позицию. И поэтому я взял за основу скопление объемов в профиле, так как в объемах есть сделки покупателей и продавцов. И когда цена покидает баланс, мы получаем группу трейдеров, которые находятся в прибыльных позициях, и в то же время группу трейдеров, которые находятся в убыточных позициях отталкиваемся от такого объема так как там может быть как раз критическая масса вот этих застрявших продавцов или покупателей соответственно именно отсюда именно вот этих ребят интересно где будут выталкивать и на графике видно как строились эти уровни как они построились и вот мы как раз сегодня тестируем первый вот этот уровень 25% то есть вы можете вы можете Завтра, послезавтра понаблюдать, какая была реакция на этот уровень цены. К примеру, я рассмотрел для, для примера, да, для чистоты эксперимента несколько предыдущих движений. И вот что у нас получилось. Мы строим профиль на восходящую волну, чтобы определить последний баланс, после которого произошел разворот. У нас вот последний баланс. И пошел разворот серая линия это этот уровень то есть цену мы вбиваем сейчас я покажу куда вот сюда мы вбиваем цену вот этого базового уровня на данном примере это 130 500 убираем галочку авторасчет и подставляем цену вот этого объема то есть после того как цена ушла вверх мы предполагаем, что здесь есть застрявшие продавцы и, соответственно, в этих уровнях должны выталкивать из рынка. Здесь у нас есть объем в этой части и эти уровни строятся. Обратите внимание, да, опять же, здесь отскок. После пробоя уровень выступает зеркальным. И далее на втором уровне происходит остановка. Произошел ложный пробой этой зоны. И после того, как здесь мы потерлись, цена, по сути, развернулась. Ну, как бы, совпадение, несовпадение, решайте сами. Но по факту, как бы, какие-то закономерности здесь можно реально отследить. Или вот, например, то есть мы только что посмотрели вот это вот движение, да, где было вот здесь 50% тестирования второго уровня. И мы сейчас рассматриваем вот это движение. И для того, чтобы понять цели этого движения, нам нужно поработать с предыдущей волной. Мы видим объем предыдущей э, волны внизу. Он находится в районе 125-160. Мы проставляем этот уровень, меняем сторону с э, down на up наверх. И у нас строится первый уровень, второй уровень и третий уровень. Вот этот третий уровень, по сути, по моему мнению, является основным, так как э, вот здесь... Э, по логике тех продавцов, которые вот здесь продали, вот здесь они должны получить так называемый Margin Call. Да? Если не, ну, это как бы при идеальных условиях, что у них нет больше денег. Ну, так как этот индикатор предполагает эти уникальные условия, в этой логике я и рассуждаю. Вот. И причем третий уровень 100% был достигнут на быстром волатильном движении. Обратите внимание, прям пустили сюда э, шип. И по характеру движения это очень похоже на снос стопов, что укладывается как бы в логику главного вот этого маржинального уровня. Подводя итог, можно сказать, что для определения целей трендового движения эти уровни вполне можно использовать. Определение правильных уровней при подготовке к торговле внутри дня. Опять же... Правильные уровни это понятие относительное и у каждого трейдера могут быть свои наработанные уровни. Возможно кто-то из вас думает, что есть какой-то единый супер правильный метод, который работает. И вот если я его узнаю, значит все. Нет, такого нет, потому что все трейдеры так или иначе работают с вероятностями. Ваша задача как трейдера максимально увеличить вероятность положительного исхода. Вы не сможете сделать ее стопроцентной. Не, ну, не получится, невозможно, чтобы каждый трейд закрывался в запланированный плюс. Не будет такого. Именно поэтому у одного трейдера может быть кластера, это основной инструмент, у другого это может быть фибоначчи, у третьего канала, у четвертого лента, пятого стакана, шестого еще что-то. По моему мнению, основной набор, на который обязательно стоит обращать внимание, это крупные объемы в кластерах или внутри дня в кластерном анализе. Вы можете использовать индикатор Maximum Levels, который строит максимальные уровни текущего прошлого дня, текущей прошлой недели. Это статистические такие уровни, где очень хорошая вероятность отскока. Этот отскок может быть там, с небольшим пробоем, может быть с небольшим недоходом, но в этой зоне реакция цены может быть. Это high-low предыдущего дня, это максимальный объем текущего дня, прошлого дня. Вот, ну, я бы вот эти уровни бы использовал обязательно. А дальше вы уже можете использовать э, уровни те же уровни там маржинальных зон, например, да, то есть как бы вы их тоже, например, можете использовать. И достаточно интересные уровни.